Приветствую вас на канале ⁇ Ты хочешь стать миллионером ⁇ Пока готовится видео об олигархе Геннадия Тимченко, я не мог не обратить внимание на новость о нашем миллионере из шоу бизнеса ⁇ любимцы публики Николая Баскови ⁇ и поделиться ей с вами. Наши средства массовой информации посчитали годовой заработок Николая Баскова. Подумать только. Золотой голос России Николай Басков, по данным рейтинга Forbes, заработал за 2018 год порядка 6,5 миллионов долларов – это 442 миллиона рублей. Он выпустил два альбома, заключил рекламный контракт, выпустил с Филиппом Киркоровым резонансный клип «Ибица», также стал самым востребованным артистом на новогодних корпоративах как в роли певца, так и в амплуа ведущего. По словам самого Баскова, ему приходится бороться за все, чтобы заработать. «Пить, — говорит он, — легче, 40 минут и ушел, а так сиди 6-8 часов», — приводит слова артиста журнал «Телеграмма». Как отмечает издание, Басков любимит женщин, и на его концертах всегда наблюдается аншлаг. Кроме того, артист умеет импровизировать. Заводить самую серьезную публику, петь, плясать, вести корпоративы и гулянки так, что на его услуги очередь из желающих. Так, за одно выступление, по данным журнала, ему платят от полтора миллиона рублей, а стоимость заказника оценивается около 50 тысяч евро, это 3,8 миллиона рублей. Также «Золотой голос» рекламирует СОК. За каждый подобный контракт Басков получает 2 миллиона долларов – это 136 миллионов рублей. По информации издания, интерес крупных рекламодателей активизировался после эпатажного клипа «Ибица». Помимо этого, певец ведет еженедельное шоу «Субботний вечер» с Николаем Басковым и появляется на канале «России-1», «В огоньках» и других телепроектах. Издание оценивает его доход от карьеры на ТВ, в 4 миллиона рублей в месяц. Занят Басков и в бизнес-проектах. Певец получает процент с продаж линии антивозрастной косметики для женщин. В набор входят три препарата стоимостью девятьсот девяносто рублей. Их продажа за год принесла артисту около 500 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что Николая Баскова обнаружили среди персонажей вселенной Марвел о супергероях. В разделе «Биография» на сайте Marvel Cinematic Inverse Wiki описывается, как в графической новелле The Avengers Played Black Widow Strikes началом Мстителей. Черная вдова наносит удар» он был посетителем одного из лучших ночных клубов столицы, где флиртовал с женщинами. Ну что ж, пока артист еще молод и любим, пусть развлекается. А вы подписывайтесь на канал «Ты хочешь стать миллионером» Следите за историями о богатых людях, учитесь у них и не забывайте, что в начале любого успеха стоит титанический труд, если только это, конечно, не наследство, которое сгубило очень много бездельников. Но это отдельная тема и о ней мы еще поговорим в будущих роликах. А чтобы их не пропустить, жмите на колокольчик.